Виниры бывают прямые и непрямые. Это эстетическая часть стоматологии, которая больше всего пациентам нашим приносит удовольствие. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы сможете узнать, какие виды виниров вам помогут в той или иной ситуации. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца и расскажите о нем своим друзьям. И вы можете скачать памятку о том, как сохранить свои виниры надолго, пройдя по ссылке под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Обращаясь к нам в клинику, очень часто пациенты задают вопрос, что же такое венера Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, что виниры бывают прямые и непрямые. Прямые изготавливаются в кресле врача-стоматолога, непрямые изготавливаются через лабораторный этап непосредственно из керамики. Мы должны понимать с вами, что в любом случае это эстетическая часть стоматологии, которая больше всего пациентам нашим приносит удовольствие, потому что меняется улыбка и, соответственно, восприятие себя. В клинику ⁇ Легкое дыхание ⁇ обратилась пациентка, которая хотела форму зубов и цвет зубов, как у известной модели Андреана Лима. В другой организации ей уже изготовили реставрацию, на которыми она не была удовлетворена, ей не нравилась ни форма, ни цвет, она не могла улыбаться, она чувствовала себя некомфортно, не могла найти свое счастье, по ее словам. Но мы вышли из ситуации, мы изготовили ей непрямые виниры и пациентка осталась довольна. Нам необходимо знать, что прямые виниры, которые изготавливаются непосредственно в кресле врача стоматолога за одного посещения, это не что иное, как красивая художественная реставрация пломбы, где используются несколько разных композитов и их цветов. Непрямые виниры изготавливаются непосредственно через лабораторный этап в течение нескольких посещений пациента врачом-стоматолога. Мы должны понимать, что в любом случае это малоинвазивная методика, то есть мы незначительно убираем ткани и работаем непосредственно в пределах эмали. Непрямые виниры – это керамические накладочки на зубки толщиной от 0,4 до 0,7 мм, то есть они минимально толстые, они не изменяют вашу дикцию, но при этом меняют форму и цвет ваших зубов. Основной критерий для изготовления прямых или непрямых виниров – это же непосредственно время и желание пациента получить ту или иную качественную работу на долгий срок службы. Мы должны понимать, что непрямой винир – поскольку изготовленные из керамики, будут служить много дольше. Они не тускнет, они не изменяют свой цвет, надежно прилегают к тканям зуба в отличие, к сожалению, от прямых виниров. Это не что иное, как обычная, но красивая пломба. Срок службы такой пломбы ну, 4-5 лет, не более. Их нужно все время полировать, в отличие от обычных виниров из керамики, и следить за ними более тщательно, поскольку это и есть пломба. Но у прямых виниров есть также неоспоримый плюс – это скорость их изготовления. Если вам необходимо вечером быть на каком-то мероприятии, или вы собираетесь в долгоштанную поездку в отпуск, а с утра сломался зубик, Естественно, вы можете обратиться в нашу клинику и сделать прямой винир быстро и качественно. Изготовление одного винира может варьировать от 40 минут до полутора часов. В клинике легкое дыхание мы обладаем опытом изготовления подобных реставраций, поэтому, если хотите получить хорошую качественную работу, приходите к нам. Чтобы скачать памятку, как сохранить виниры надолго или чтобы записаться на прием, пожалуйста, пройдите по ссылке под видео.